Запись пошла. Привет, и с вами на связи Олег Факеев. Вы уже видели в инстаграме, какой подарочек я получил на новый 2015 год. Там была вот такая баночка, и на ней было написано Олежику от Деду Мороза». Естественно, я ее сразу э, раскрыл, и я уже знаю, что там внутри, но сейчас я повторю это еще раз, потому что это делать очень приятно. Сейчас баночку. Вот уже что-то интересное вижу. Что мы видим? 50 вещей, которые обязательно нужно сделать в жизни. Для самых ярких и активных людей. Вы, вероятно, заинтригованы, что же в этой баночке, что написано на записках. Я был заинтригован не меньше и долго не решался открыть и достать первую записку. Прошло полтора месяца, прежде чем я набрался смелости. Сегодня 15 февраля 2015 года. Если вы смотрели предыдущее видео, а может быть я смонтирую это все вместе, то знаете, что эту баночку Дед Мороз мне подарил на новый 2015 год. 31 декабря на 1 я ее открыл. Увидел, что меня ждет что-то потрясающее необычная, непривычная, забытая. И я не стал ее открывать. И вот так она пролежала до 15 февраля. Почему я не стал ее открывать? Я, честно говоря, внутренне боялся. Я боялся, что будет что-то такое, что я не смогу сделать. И как я буду к себе относиться после того, что эту вещь надо обязательно сделать в жизни, а я это сделать не смогу. Потом я как системный человек придумал стратегию, а каким образом я буду доставать эти бумажки каждый день, раз в неделю, раз в месяц. Ну, от иллюзии каждый день я отказался, потому что это неинтересно, вряд ли там такие дела, которые можно сделать за один день. Я решил, что раз в неделю как раз мне на год будет. А потом подумал, а что будет, если там есть такое мероприятие, которое в силу объективных причин, а может быть и субъективных мне не удастся осуществить то что делать с этим? Остановиться и не брать следующую, пока не осуществил, или отложить в сторону и ждать подходящего момента? А в результате я понял, что так пройдет и февраль, и март, и наступит 2016 год, а «Волшебная банка» так и не будет открыта. Поэтому плюем на все, на все опасения – и ныряем в омут с головой и смотрим, что получится. Открываю и достаю первую бумажку. Ну а сейчас топ-кадр. Достав первую бумажку, я подумал, что неплохо было бы отчитаться перед Дедом Морозом о том, как я выполнил его первый наказ. И решил, что самый простой способ это заснять на видео, как я сделал то, что написано в этой бумажке, как я готовился, что у меня из этого получилось, и какие были у меня ощущения и эмоции. Сейчас, когда я монтирую это видео, я выполнил уже два наказа, бумажек открыл больше. Почему так получилось, вы узнаете чуть позже, потому что... Потому что я снимаю сериал «50 вещей, которые обязательно нужно сделать в жизни». И это серия номер 0. На этой неделе ждите первую серию, в которой вы увидите, что было... Первой записки, э, что я сделал, как это у меня получилось, ну и соответственно, в конце вы увидите, как я открыл следующую бумажку. Итак, до встречи в следующей серии.